И всем, значит, привет, ребята, с вами я, Ванёк, и я играю мы сегодня с вами в... Чё? В Майнкрафт? Бэтн Архом Ориджинс прошли немножко там, мы, Ну, я, точнее, с вами, даже и не с вами, может быть. В Майнкрафт? Чё, в Майнкрафт? Бэтмен Arkham Origins, эм, тут открыто прохождение, тюрьма Blackgate, эм, поиск пингвина, так. Зомби-версия, эм, зомби сити зомби-сити-сурвайвл-бета, зомби загружаем вот эту вот игру. Загружаем версию зомби Сити сурвайвл бета я потом Бэтмен Архе Бэтмен буду проходить потом, ну, конечно же, не на стриме, не на, не для видео. Я буду сам для себя проходить, да. И тут, пожалуй, включаем запись, потому что, ну. Нет. Не-не-не-не-не-не-не.